Я Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Мы строим стены». Обратите внимание, как вы живете. Что с нами происходит? По сути, мы в мире строим свой мир собственный, в общем мире строим стены. То есть в доме мы строим свою квартиру, свое помещение, свой уголок. Это значит, что мы отгораживаемся, отгораживаемся от людей, от мира, от природы, от Бога, друг от друга, просто прячемся под одеяло, укрываясь некой кожурой ореховой, превращаемся в корочки, живем и одновременно умираем, прячемся в какие-то норы, отгораживаемся от всего. Нам кажется, что спрятавшись, мы будем находиться в неком уюте, в неком комфорте, но это комфорт лишь для тела. На самом деле нам нужно открываться миру, на самом деле нам нужно выходить к людям. Чтобы выйти в мир, нужно, прежде всего, выйти к людям. Чтобы уйти от депрессии, нужно выйти к людям. Вы, уходя от людей, прячась от мира, просто потеряйтесь в нем. Отгородитесь настолько, что мир вас не будет видеть. Внутри будет пустота. Не стройте стены внутри природы, внутри мира. Открывайте двери и окна, идите к людям, идите к природе. Не заваливайте хлама в ваши дома и жилища, в ваши квартиры. Будьте на виду, не заштуривайте окна, не прячьтесь от людей. Ходите в гости, если зовут, и приглашайте. Чаще бывайте, бывайте с людьми, с детьми на природе. Гуляйте с животными, заведите растения, заведите животных. Будьте больше с природой. Чаще бывайте на свежем воздухе, гуляйте там, где раньше не гуляли. Бывайте там, где раньше не бывали. Отдыхайте, веселитесь, ходите в кафе, бывайте в ресторанах, на выставках, в кино. Где угодно, не прячьтесь от людей, не стройте свой собственный мир в мире общем, на тон то и общий. Это наша земля, наша планета. Где все общее, где все мое и одновременно общее. Где нет ни моего, ни чужого. Все общее. Все Богом природом дано для вас. Для вас идет дождь. Для вас видит солнце. Для вас идет снег, и дует ветер. Все для вас. Камень, что лежит у вас под ногами ваш. Дерево, что растет рядом, ваше, небо, солнце, звезды, луна, все ваше, не прячьтесь от этого прекрасного, не прячьтесь от этого волшебства, сотворенного Богом. Открывайте свое сердце и души, принимайте это все как свое, как родное, как любимое, как единственное, как спасительное. Обнимайте, целуйте людей и весь мир. Не прячьтесь, не закрывайтесь, не прячьтесь на засовы, не делайте. Толстых металлических дверей и ставеньков. Включайте свет, живите полной жизнью, не отворачивайтесь от людей, помогайте, дарите любовь. Предлагайте дружбу, предлагайте помощь, никому никогда ни в чем не отказывайте, помогайте друг другу. Вы почувствуете, что в вас, наконец, вселяется жизнь. Чем больше вы закрываетесь, чем больше вы отворачиваетесь, чем больше вы носите черные одежды, тем больше вы открываетесь, закрываетесь от мира. У вас мир не проникнет, у вас солнце не проникнет и тепло. Все то, что должно быть на виду у людей, все то, что должно быть показано Богу и миру, вы прячете. Открывайтесь, общайтесь. Рассказывайте свои интересы, свои тайны людям. Будьте открыты, будьте добры. Будьте как на ладони. Не скрывайте ни от кого даже свое счастье. Бытует мнение, что счастье любит тишину. Напротив, счастьем нужно делиться. ЛОХ, тот человек, который будет завидовать вашему счастью. Это не друг. Он сам себя уже наказал, если он завидует вашему счастью. Вдруг за вас порадуется. Показывайте свое счастье. У вас родился ребенок. Показывайте его. Вы купили автомобиль. Показывайте его. У вас есть какая-то обновка. Не хвалитесь. Просто показывайте. Не прячьтесь. Что-то в жизни удалось. Не прячьте это от людей. Счастье вашим не бывает, оно общее. Делитесь своим счастьем. Люди будут его делиться с вами этим счастьем. Это как некий полезный вирус. Это то, что нужно распространять. Счастье – это эмоции. Делитесь своими эмоциями, своими надеждами, планами, целями. Не скрывайте это от людей. Это ошибочное мнение, что счастье любит тишину. Что планы нужно держать внутри, никому не показывать. Но на самом деле, счастье боится зависти. И напрасно. Завистники сами себя наказывают. Завистники всегда живут в беде, в несчастье, в негативе. Вас эти люди никоим образом не смогут наказать. Эти люди никогда вам не сделают больно, если только вы в это не поверите. Если вы будете прятать от счастья, если вы будете отворачиваться от людей, все хранить дома, в сейфах, под синими замками, отворачиваться, закрываться, укрываться, не показываться на свет Божий, вы только потеряете. Будете жить в скорлупе, под темным одеялом, где не продохнуть. Поймите, мир для людей, люди для людей – Бог для людей, природа для людей. Не, открывай, не закрывайтесь, открывайтесь людям, миру и природе. Чаще бывайте в обществе, общайтесь с людьми. Находите каждый день новых знакомых. Заполняйте свои мобильные телефоны до отказа новыми номерами, новыми знакомствами. Это так прекрасно общаться, это так прекрасно жить и чувствовать, что жив каждый день. Ищите друзей, ищите знакомых. Общайтесь где угодно, как угодно. Больше друг с другом. Создавайте коммуникации, связи, ниточек, видимых и невидимых. Делитесь счастьем, делитесь горем. Ищите поддержки в глазах и в душах людей. Не закрывайтесь. Счастье любит смех. Счастье любит мир. Никакое счастье не любит тишины. Настоящее счастье любит открытый воздух. Счастье любит мир. Счастье любит солнце, небо, звезды, людей. Счастье нравится, когда им пользуются. Счастье нравится, когда оно проникает в уши, в души каждого. Делитесь счастьем любым, какое бы оно у вас ни было, потому что из малого произрастает большой. Помните в старой детской песенке из мультфильма «Поделись улыбкой своей». Именно делитесь своим счастьем, не скрывайте не укрывайте его. Счастье под одеялом задохнется. Оно будет только вашим и перестанет приносить пользу и удовольствие. Когда вы его покажете, когда его увидит солнце, люди, оно начнет расти. Оно заразит в хорошем смысле других людей. Оно сподвинет людей к чему-то новому. Подарите человеку новую идею, надежду. Смысл жизни покажите, как нужно жить. Это будет прекрасным примером открытости любви и взаимопомощи. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.